<связывая> Давным давно две расы правили землей: люди и монстры. Но между ними вспыхнула война. После продолжительной битвы люди одержали победу и заточили монстров с помощью волшебного заклинания. Под землю. Вулкан Эббот. О, теперь это вулкан. Легенды гласят. Те, кто падали вниз. Никогда не возвращались. Напоминает стандартный Андертейл, однако это Андер. Андерхат. Андерхот. Ну что же, хаешки и козятушки, с вами Нериал и это игра Underhot горячий, блин, она же вот такое придумать, окей, интер подтвердить, имя упавшего человека, давайте я так вот и назову, Нелл, готово, эй, я нажимаю, на готово, это правильное имя, да, а чё нет-то, ой, господи, гляди какая прелесть, Здравствуй, я Флауэ, просто огненный цветочек. Вижу, ты новенький, да? Не бойся, я помогу. Блин. Сейчас мы вступим в бой. Видишь это сердце? Это твоя душа она очень важна. Вот эта музыка. Именно она поддерживает твою жизнь. Но твоя душа слишком слаба. Тебе бы не помешало усилить ее. Как это сделать? Очень просто! Повышай УР! Что это такое? Это уровень радости! Чтобы его повысить необходимо просто собирать добрые гоньки! Что? Где все эти коньки? Не бойся! Я поделюсь своими! Лови! Нахрена? Ну Вы гляньте, сколько он одним лепесточком не снес! О пипер! В квадратике! Идиот! Никто не будет помогать тебе! Этот мир жесток! И тебе это никак не исправить. Ты просто умрешь. А? Ториль, те, что в пенте закрасили. Какое гладкое существо! Малыш, ты цел? Надеюсь, этот цветок не покалечил тебя. У меня резко ХП восстановились. Меня зовут Ториль, и я охраняю эти руины. Думаю, тебе будет безопаснее у меня дома. Пошли за мной. Пойдем, Ториль. Ну. Где моя голова? А, а, ребята, я как будто без головы бегаю. Я тут и Что за... Ториль, ты куда убежала? Окей. А как сохранить? А, несмотря на жару, в вашей решимости нет предела. А куда музыка резко пропала? Сохранить. Я не могу привыкнуть, что нужно нажимать на интер, поэтому... Сорян. Почему здесь дерево? Как это мы так прошли-то? Не-не... Не понял. А, а, а, а, что? фрогит здорово. Зуб, зуб. Ты человек. Говорят, люди мягкие, это так? Если ты человек, то кто я, наверное, мышь. Фроги с плохой памятью. Фрокит? Фрокит? Вот мы пришли к первой головоломке. Ты должен решать головоломки. Пускай они и не сложные. Например, чтобы решить эту, нужно нажать кнопку и рычаг. Давай, малыш, смелее, реши эту головоломку. Она очень сложная. Игла на торель такая уходит вперед. Нет бы нас похвалить, что мы такие молодцы, что мы вообще ее решили. Эх ты, коза, блин. Блин, и Ториель слишком быстро, она как будто просто хочет от меня избавиться. Чё это такое? стоп, стоп, стоп, стоп, что это? Это просто лепесточек? Извини меня, дитя, но мне нужно спешить. Я покину тебя. Я попытаюсь вернуться как можно скорее. Прощай. В смысле прощай? Куда ты уперла, Ториель? А вниз не уйти. Ну, печаль беда, что я могу сказать. Напоминает, конечно, обычное подземелье, но что-то, что-то здесь не так. Неплохо. Вы чувствуете взгляд, ай, ломпа. Вы чувствуете взгляд, ай, ломпа. Давайте не будем битву, валю, пощада? А чё, пощада не действует? В смысле? Прикиньте, ребят, пощада не действует. О, бля, а-а-а. А, серьезно? Кстати, я почему-то замедляюсь, я заметила. Битва. О, у меня 5 хп. Все будет хорошо, ты же не сдашься, просто так я верю в себя, оставаясь решительным, кто это говорит. Ладно. <с> Куда это меня телепортнуло? И сейчас попадет какой-то еще один мега крутой монстр. Ам... Что? Что? Что? Где сохранение? Мне нужно сохранение. <с> Дайте мне сохранение. Зразы. Где? Сохранение. Я не хочу здесь умереть! Что? А? А? А? А? А? А? А? Ни хрена себе! Сохранение! Решай очередную головоломку! Вы остаетесь решительными! Да я не... Я пипец, какая решительная! Сохранить, конечно же, я там чуть не сдохла несколько раз. Пиздец, как здесь Торель проходит. О, ты уже здесь! Видишь этот манекен? Нет бы там это поинтересоваться типа, не ранили там меня или еще что-нибудь. Она. Ой ты уже здесь! Это а посмотри на манекен! Торель, что с тобой стало? Хотя ты уже сражался с монстром, покажи мне, как ты действуешь. Только не сломай манекен, хорошо? Блин, текст уехал за рамку. А я не хочу тебе показывать ничего, Тори, я уйти хочу, дай пройти. Это просто манекен. Окей, давайте действовать. Вы говорите с манекеном. Молодец, малыш, ты отлично справился. В этом мире многие монстры будут нападать на тебя. А ты, я вижу, умеешь общаться с ними. Пошли. И все, то есть не больше ничего не надо не объяснять, не показывать. Главное ты умешь говорить, ты молодец, все. Песец. И вообще игра все решает за нас, то есть она ударяет мощными атаками вместо того, чтобы дать нам выбрать типа малая атака или большая атака. А, Пощад вообще не работает. Действие одно единственное. Что такое, боже? В этой комнате головоломка. Она очень простая по сравнению с прошлыми головоломками. Так что ее ты легко решишь. Я даже нужный рычаг подписала. Мне кажется, ли комнаты поменялись как-то странно. Эм, я двигаться не могу. Что с управлением? И сейчас тут на мне кто-то нападет. А, нам ну, Стаблук, здорово. Перед вами лежит призрак из магмы. Вы решаете столкнуть его, вам горячо. Он обижен на вас. Обстановка накаляется. Пахнет обиженным призраком. А мне кажется, что пахнет жареными ручонками. Ты как бы обжег их все дела, тем более магма ты должен был сгореть моментально. Действие не работает? Глядь, действия не работают. Пощада. Пощада не работает, только битва. Ой. Мне можно, в принципе, не двигаться. Чё? Как? Ты... Так. Атакуешь? Он вниз не идет, смотрите, ребят. Слепая зона атаки какая прелесть. Ну, здесь тоже можно, в принципе, не двигаться. себе случилось, чуть-чуть наверх, потому что атака немножко смещена была. А -а -а -а -а. В смысле, у меня отняли одно ХП, видели, ребят? Ура! Мы перестали атаковать, и мы просто все! Мы наковали его в последний раз, и все, что мы сделали, это оказались в какой-то комнате. Ам... Ам... А? Да ты... -да... Хитрить твою вдышла. Что? Как я это сделала? Как я это сделала? Мне кто-нибудь объяснит? Я честно, ребят, я не поняла. А то или слишком быстро. И вообще, кажется, плевать на ребенка, на все остальное тоже и плевать. И главное, куда-либо убежать. Что вообще происходит? Это, наверное, потому что жарко, ей надо постоянно быстро бегать, чтобы развивать пот, я не знаю, чтобы охлаждать свой организм. Ой, писец. Ведь такой скромную комнату вы наполняетесь решимостью. Сохранить. Кто следующий? Следующая комната, туннель. Ты же не боишься, темноты, верно? В любом случае, там безопасно. Я ходила там много раз. Вот просто жопой чую, там кто-то на меня нападет. Жопой чую! Ой, гляньте, там чьи-то жбеньки. Еще чьи-то Очень безопасное место. Вот мы и пришли. Это мой дом. Теперь ты тоже будешь жить здесь. Здесь. Дом, конечно, не дворец. Но тебе в нем будет уютно. Пошли. Нормально. Не распросила, никто, я ничто. Я вообще я на все насрать. Главное привезти меня быстрее домой. Именно вот бегом привезти домой. Или добежать до следующей комнаты, дождаться, когда я туда дойду. Потом снова стартануть и снова меня ждать. Ториэль, какая мать так делает? Я пока пойду займусь домашними делами, а ты осмотрись. А где выход? Я не понял, где выход. О, какая прелесть. И мне кажется, или это оригинальный санс sans... и это Фэл Санс? Ух ты! Это, наверное, создатели и почему-то один санек у нас зачеркнут. чё ты как-то Чё? А почему там банан? Книжки я не смогу почитать. Занимается домашними делами. Да-да, звонит по телефону. Какая-то у меня хозяйственная тория, или я не могу. Не входить. А что будет, если я войду? А, я не смогу войти. Ха -ха. И зеркала нет. Я вообще чего-нибудь-то могу сделать? Ладно, что-то мне подсказывает, что мы ничего не сможем сделать, пока не поговорим... С Ториэль. Наверное, надо, надо было прослушать её телефонный разговор, что ли? Что такое, малыш? Ой, ты хочешь домой? Но... Но тебе не следует покидать руины. Остальной мир слишком опасен. И... Я понимаю. Я отпущу тебя. Но сначала послушай. Вне руин мир куда опаснее. Мне кажется, Литориль даже не сопротивляется тому, что мы там хотим уйти и все дела... А, Туриль! Там... Мирных монстров. Их почти нет. Но одного я знаю. Я сообщу ему, что ты идешь, и он встретит тебя. Я отведу тебя завтра. А пока иди поспи. О, смотрите! Фотография поменялась. А здесь все осталось прежним. Я думаю, теперь-то я смогу хоть что-нибудь сделать с этой дверью. Ничего не смогу. А с этой... Писай это ничего. Окей, okay, давайте войдем в мою комнату. Кстати, Ториэль мне так и не сказала, где моя комната. Какая ж ты жопа, Ториэль. И посмотреть вещи я не могу. Ой, пипец. Один день спустя. То есть даже наплевал персонаж, что я подошла не к кроватке, а к шкафу. Окей. Okay. Я не могу. Уже проснулся. Ну что ж, пошли. Почему ты... а а Опять я без башки. Круто, чё? Мы пришли. Перед тем, как ты уйдешь, пообещай мне, что не пострадаешь. Там тебе встретит скелет. Он не опасен. Его можешь не бояться, но вот других. Они могут причинить тебе вред. Вы видите, как на глаза Торельно вернулась слеза. Прощай. Так легко меня отпустила. Ну ты коза. Андерха. Это конец? Это не конец. Да ладно, ребят. Неужели тут сюжет есть? Неужели продолжение? Глупец! Я видел все. Я знаю, что это и тоже не без греха. Я знаю, что ты еще сможешь принести мне пользу, поэтому я пропущу тебя. Что? То есть, если бы я не убила ни одного монстра, то он бы меня не пропустил? Что? Серьезно, кстати, ребята, я не ожидала, что здесь. Мне кажется, ли это скелет опасен. Человек. Удача <свук> вот, че, улыбнулась мне. Тебя ждет мучительная смерть. Серьезно? Во-во, малой, ты цел? Скажи спасибо, что спас тебя от него. Меня зовут Санс. Я скелет. А он мой брат. Но мы с ним не ладим. Торили сказала, что ты придешь. Но вижу, я немного не успел. Прости. Я сейчас направляю Стегрин. Фу ты, в Стегдин. Если хочешь жить, советую не отставать. Ну, ты такой медленный, а сюда пойти. А что будет, если я сюда пройду? О, сохранение! Все еще твой дух от прошлой встречи. Вы остаетесь решительными. Сохранить. Давайте пойдем не за Сансом, и мы наткнемся на какого-нибудь ноандайн. Е-молой, не ожидала увидеть человека в подземелье. Я, если что, он Дайн. Что ж, видимо, мне придется помочь тебе. Ни хрена себе! Пойдем. Я объясню тебе все по ходу. Еще будет просто нож в спину, да? Удивительно, но нет. Если ты заметил, эти места они сильно дружелюбные. Но ты не думаешь, что все такие? Они стали такими из-за обстоятельств. Поэтому тебе не помешало научиться вести бой. Без этого никак. Благо, сейчас меня ведет Эндайн. Но я только не поняла, погодите, то есть... Если бы я пошла за Сансом, я бы была Сансом. если бы я пошла наверх, как я сделала я, с Эндайн. Слушай, ты вроде ничего, но... Мне нужно... Убить себя. Да успокойся, я шучу. Небо не стало убивать тебя. У меня просто нет на это причин. Кстати, мы уже почти вышли из пещер. Осталось немного, пошли. Хо -хо. Я думала, она реально меня сейчас убьет. Хм, сохраняться или нет, вот в чем вопрос. Эй, hey, вот моя в лесу Дина. Хоть его и лесом сложно назвать. В любом случае, тут не так много в пещерах. Лады, дальше ты пойдешь сама. Мне нужно домой. Меня тут не любят. Короче, встретишь большого скелета? Беги! Скоро встретимся. Чао! В смысле? Так ее тут не любят. И, кстати, мы только что поняли, что являемся девочкой. Что ж, наверное, здесь... А, окей. А может, мне надо будет вообще спрятаться? Что за хрень? Вау, что это такое? Ты кто? Хм, человек? Давно вы не изобретали к нам. Последний из людей умер пару метров назад. Его убили Тэмми. Советую тебе держаться от них подальше. Спасибо тебе, огромное, чел. Но... А как мне держаться от них подальше? И в смысле, тут что, Тэмми опасный гангстер? Или что тут происходит? Кот главный, код помощь, А? Это все что ли? особо с облагодарной изданием Данте Крис... Декар, далек, да, и все, кто поиграл в эту игру. Где сработала вас работала команда All Team. Прекрасно! Прекрасно! Я вернулся не могу! Фак! Если бы я знала, что это конец, я бы сейчас не сохранялась. Гляньте, ребята, я спокойно могу зайти за текстурки. А теперь, ребятки, пройдем-ка это все заново, но на этот раз мы пойдем за Сансом. И посмотрим, что будет там. А что будет, если я сюда нажму? гляньте -ка! Секретный проход! В который я пройти не могу почему-то. О, я могу сюда пройти! Гляньте, какая прелесть! Глупец, ты действительно веришь, что мир такой белый и пушистый? Нет. Вне руин тебя убьют! Монстры намного злее, чем ты думаешь! Танец отсылки! Танец отсылки! А теперь давайте посмотрим, с кем она была болит! О, сперва она гончу делает! Очень интересно, Ториэль! Давай посмотри на меня! Посмотри на меня! Посмотри на меня! Я в тебя вошел! Посмотри на меня, Ториэль! А я не могу пойти за ним! Не понял. А почему? А почему я не могу за Сансом пойти? Ломаем игру. Очень жаль, что здесь нет продолжения, ребятки. Что я не могу пройти из этого монстра и прочее. Задумка очень прикольная, но все-таки, но все-таки. Что ж, ребятки, вот такая вот веселенькая игрушка. Я надеюсь, что вам она понравилась так же, как и мне, и если это так, то не забудьте одарить это видео своим царским лайком. Ну что ж, всем до скорого, пожелаем этой группе удачи процветания, и всем до скорого, пока-пока!